Человека издавна интересовал вопрос о том, как возникла жизнь на Земле. Многие ученые считают, что жизнь зародилась в древнем океане Земли. Метан и аммиак в больших количествах содержавшиеся в атмосфере Земли того времени растворялись в воде. Под действием разрядов молний, попадавших в воду, из простых молекул образовывались более сложные, похожие на те, которые встречаются в живых клетках. Со временем некоторые из них не только приобрели способность существовать длительное время, но и научились создавать свои копии. Одновременно с такими молекулами в воде содержались мелкие жировые капли. При сильном ветре поверхностные слои воды перемешивались, и часть сложно устроенных молекул могла попасть внутрь жировых капель. Именно из них со временем возникли первые живые клетки. Самыми древними ископаемыми живыми организмами являются строматолиты. Они представляли собой скопление одноклеточных сине-зеленых водорослей, скрепленных известняком. Самые древние из них встречаются в горных породах, возраст которых составляет 2,8 миллиарда лет. Благодаря их жизнедеятельности атмосфера нашей планеты обогатилась кислородом. Несмотря на свою древность, строматолиты сохранились до наших дней. Их обнаружили в заливе Шарку побережья Австралии. Они образуют на мелководье холмики высотой до 1,5 метра, которые нередко обнажаются при отливе. Сине-зеленые водоросли выделяют из морской воды известняк, который оседает вокруг них. Примитивные бактерии и сине-зеленые водоросли до сих пор встречаются в различных горячих источниках, как на поверхности Земли, так и в глубинах океана. Для поддержания своего существования они используют различные минеральные вещества. Предполагается, что жизнь могла возникнуть в похожих условиях, например, вблизи подводных горячих сероводородных источников, получивших название «черные курильщики». Жизнь в древних океанах Земли была сосредоточена у самого дна. Здесь обитали разнообразные многоклеточные животные, питавшиеся органическими остатками. Одни из них неподвижно прикреплялись к грунту, другие неторопливо перемещались по дну или плавали в нескольких сантиметрах над ним. Их общей чертой были мягкие покровы и отсутствие твердого скелета. 550 миллионов лет назад в морях Земли царствовали трилобиты. Большинство из них отыскивало, не спеша бороздя морское дно, объекты питания. Другие животные добывали себе пищу, непрерывно фильтруя воду. 450 миллионов лет назад в морях появились разнообразные моллюски. Одни из них жили на морском дне, другие активно перемещались в толще воды. В морях жили странные существа, бесчелюсные рыбы. Больше всего они напоминали гигантских головастиков, поскольку в отличие от современных рыб, у них отсутствовали боковые плавники, а их голову покрывал прочный костяной щит. Крупным беззубым ртом они черпали донный ил с частицами пищи. Настоящими гигантами, наводившими ужас на морских обитателей того времени, были ракоскорпионы. Их тело покрывал прочный панцирь, а мощные клешни служили страшным оружием. Они были одними из первых животных, переселившихся из моря в пресные воды. Примерно 430 миллионов лет назад появились рыбы с настоящими челюстями и зубами. Первыми среди них были маленькие, но очень свирепые акантоды. Вместо костного панциря их тело покрывали многочисленные мелкие чешуйки, напоминающие чешую современных рыб. Примерно 420 миллионов лет назад на Земле появились первые наземные растения. Выйдя из воды, они заселили участки суши по берегам болот и озер. У них не было листьев, а стебли очень часто были покрыты мелкими чешуйками. 350 миллионов лет назад в стоящих пресных водоемах наряду с разнообразными рыбами жили и первые четвероногие животные – их теостеги. Большую часть времени они проводили в воде, но могли спокойно переползать по суше из одного водоема в другой. По берегам древних болот росли деревья высотой с 12-этажный дом. По стволам сновало множество насекомых и пауков, а воздух дрожал от звона крыльев гигантских стрекоз размах их крыльев достигал почти метра. Эти грозные хищники, одними из первых поднявшиеся в воздух, охотились на более мелких насекомых. Первыми по-настоящему наземными животными были древние земноводные животные стегоцефалы. Их голова и брюхо были покрыты прочным костяным панцирем. Земля была покрыта лесами из древовидных папоротников, хвощей и плаунов. Высота некоторых из них превышала 45 метров, а длина листьев доходила до 1 метра. Фрагменты их гигантских листьев хорошо сохранились, отпечатавшись на пластах каменного угля. Вы задумывались когда-нибудь о том, что такое каменный уголь, который так часто использует человек? Это ничто иное, как остатки вымерших миллионы лет назад древовидных папоротников, гигантских хвощей и плаунов. Накапливаясь под водой в течение многих тысяч лет, они спрессовывались в плотную массу, каменный уголь. Время расцвета этих растений назвали каменно-угольным периодом. Примерно 290 миллионов лет назад на Земле появилась новая группа животных, присмыкающиеся или рептилий. Поначалу они были невелики и напоминали современных ящерец. Их сухая кожа, покрытая плотными роговыми чешуйками, препятствовала испарению влаги. Именно это позволило пресмыкающимся прочно обосноваться на суше. Влажных лесов из древовидных папоротников и гигантских овощей постепенно стало меньше. Одновременно с этим появилась новая группа растений – хвойные. Засушливые участки, свободные от леса, заселили разнообразные травоядные пресмыкающиеся. Самыми стремительными хищниками морей 240 миллионов лет назад были ихтиозавры, они были удивительно похожи на дельфинов, а в небе парили огромные летающие ящеры птирозавры. В речном песке нередко встречаются твердые, похожие на вытянутые камни структуры, которые издавна называются «чертовыми пальцами». Они округлены на вершине, а в их основании имеется небольшое углубление. Это остатки раковины головоногих моллюсков-белемнитов, живших в морях Земли примерно 200 миллионов лет назад. Внешне, да и образом жизни, белемниты напоминали современных кальмаров, на них охотились ихтиозавры. Этот период в истории Земли получил название Юрский период, по названию гор в Европе, где были найдены отложения того времени. Вот почему один из фильмов о динозаврах называется «Парк Юрского периода». 65 миллионов лет назад динозавры вымерли. Эра новой жизни по праву принадлежит млекопитающим, в течение которой возникло и вымерло огромное количество их видов. Настоящий взрыв произошел около 25 миллионов лет назад, когда на Земле появились разнообразные травоядные млекопитающие. Это было связано с возникновением обширных безлесных пространств, занятых травянистой растительностью первые растения с цветами появились примерно 130-125 миллионов лет назад. Яркие цветки привлекали различных насекомых, которые переносили пыльцу с одного растения на другое. В эру новой жизни на Земле появились самые крупные птицы. Крупнейшими слонами за всю историю Земли были мамонты. Их высота в плечах достигала 4,3 метра что на целый метр выше по сравнению с современными африканскими слонами. Громадные размеры и длинная косматая шерсть позволяли мамонту удерживать тепло и жить в условиях холодного севера, даже за полярным кругом. Однако около 10 тысяч лет назад мамонты неожиданно вымерли. Скорее всего, они не смогли приспособиться к более теплому климату, установившемуся после ледникового периода. Первые слоны, появившиеся около 40 миллионов лет назад, были совсем не похожи на современных. Размерами они не превышали свинью, а вместо хобота у них было развито удлиненное рыло. Жили эти животные в болотах, питаясь сочной растительностью, которую срезали торчащими вперед резцами. Постепенно слоны увеличивались в размерах, у них развились длинный хобот, мощные бивни и крупные коренные зубы. Из болотистых мест они перебрались в степи, саванны и разреженные леса.